В этом видео мы расскажем вам об уличных подставках для цветов, вазонах и вертикальных стойках. Формы и модели цветочниц настолько различны, что подобрать их сможет каждый садовод под свой ландшафтный дизайн. Велосипеды – от миниатюрных до больших в натуральную величину. Другие модели цветочниц изготовлены в виде высоких стоек с подвесными кашпо или, например, подставки с вертикальными шпалерами, которые послужат заборчиками для ограждения, к примеру, кафе или летнего ресторана. Покраска всех цветочниц осуществляется в белый, черный и зеленый цвета. Заходите на наш сайт и выбирайте «Садовый декор».